Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео я записываю специально для участников моего тренинга «Партнерские продажи для новичков». В этом видео я расскажу, как в 5, 10, 15 раз увеличить трафик из социальной сети Одноклассники на ваши партнерские ссылки без дополнительных денежных затрат. Видео записывается в декабре 2015 года. Информация актуальна на данный момент, потому что именно так сейчас работает сервис GetBot. А именно об этом сервисе будет мое видео. О GetBot я уже записал. Один ролик и выложил его в наш кабинет дополнительные уроки. В этом видео я рассказал, как, используя плагин MultiFox, легко и просто создавать профили в Mozilla, работать с несколькими скриптами одновременно, как настроить прокси в Mozilla, как как работать с анимайзером для того, чтобы каждый профиль заходил со своего IP уникального и не мешал друг другу. Вот. А о всем этом вы можете узнать в первом видео, которое у нас лежит дополнительных урок. Но если вы в каждом профиле, созданном MultiFox, будете использовать GetBot, то скрипт работать не будет, потому что GetBot ведет историю. А MultiFox не совсем корректно разделяет информацию между профилями. И последний запущенный бот будет душить все предыдущие версии GetBot, работающих в ранее открытых профилях. Вот простые скрипты, которыми я пользовался для работы в Фейсбуке, в Твиттере. В моем мире они прекрасно работали в отдельных профилях, созданного в мультифоксе и никаким образом не мешали. Но эти скрипты простые, они не ведут историю. А getbot отслеживает историю посещений, запоминает, кому он ходил. Это одна из его очень полезных фишек. И поэтому для того, чтобы в каждом профиле гитбот работал отдельно, нам придется использовать менеджер профилей самой Мазилы абсолютно несложно я вам покажу очень простой и быстрый способ который по большому счету будет сводиться к только одному что мы с вами будем исправлять ярлычок запуска Мозилы. Вот тех, кто проходил тренинг по скайпу мой, что-то аналогичное, как мы делали, изменяя ярлычки для, для одновременного запуска на компьютере нескольких скайп. Почти аналогичное мы будем делать и с нашей мозилы. Чтобы ролик получился таким законченным и полным, я вам покажу все полезные инструменты, которые вы можете использовать для того, чтобы работать эффективно с десятками одновременно запущенными профилями в Одноклассников. Для того чтобы работа ваша была простой, понятной и эффективной и меньше всего нагружала ваш компьютер, вот что мы с вами будем делать. Я собрал в виде вот такого текстового документика все необходимые нам для работы ссылки, потому что этими ссылками мы будем пользоваться много раз. Вот сколько вам нужно сделать? Профилей, столько раз вам придется прокрутить вот эту вот схемку. Итак, что пошагово мы сделаем для запуска нескольких профилей гитбота и для настройки его эффективной работы. Первое. Я установлю программку оптимизации Mozilla. Это делается один раз. Она позволит Mozilla более эффективно использовать нашу память, так как у нас будет работать там. 10 одновременно запущенных Mozilla, конечно, оптимизировать ее работу было бы очень хорошо, потому что все вы, наверное, замечали, что со временем Mozilla начинает тормозить. Программка решит эту проблему. Далее, либо покупаем, либо создаем аккаунты в Одноклассниках. Следующий шаг это изменяем наш ярлычок и создаем профиль, то есть прописываем в свойствах хирлыка мозилы вот такую вот строчечку. Так как каждый наш профиль это будет новая чистая mozilla в ней ничего не установлено, я буду в каждый профиль устанавливать скрипт iMacros. буду устанавливать скрипт, который отключает картинки для того, чтобы еще быстрее все работало. Установлю анимайзер, который будет маскировать мои профили но о нем достаточно подробно я рассказывал в первом видео естественно зайду на одноклассники и сделаю закладку для одноклассников и запущу гидбот вот запуском гидбота как раз вся эта цепочка будет заканчивать далее Начиная с пункта создания профиля, вот эту вот часть мы должны повторить столько раз, сколько вы хотите создать профилей на своем компьютере для того, чтобы они у вас одновременно работали. Очень много полезной информации находится в базе знаний гитбота. Вот эта вот ссылочка на базу знаний. Очень рекомендую обращаться, пользоваться этой базой знаний, потому что вся информация взята практически отсюда. Ну и мой личный опыт. Начинаем воплощать эту схему по порядку я покажу все подробно с комментированием как что ну, из расчетом неопытного пользователя итак первое что я делаю я устанавливаю программку оптимизатор она скачивается вот по этой ссылке ссылочка будет у вас с дополнительных материалов эта ссылка доступна у нас опять же в базе знаний вот из раздела оптимизация работы Firefox. скачиваю Пошел процесс загрузки. Она очень маленькая, коротенькая. Разархивируем. Никакой настройки программа не требует. Можете для удобства создать себе ярлычок и вытащить его на рабочий чтобы, чтобы запускать. Выполняем двукратный щелчок на Firefox оптимизатор. Нажимаем запустить и программка запускается. Запускается она у вас в трее. Вот здесь вот в правом уголочке можно ее вытащить. Все. Больше ничего с этой программой нам делать не надо. Дальше она работает уже без всякого вашего участия. Программа будет следить и оптимизировать работы нашей Mozilla. Следующий шаг. Либо регистрируем, либо покупаем аккаунты одноклассников. Я покупал их на сайте ссылку на этот сайт тоже я вам размещу в дополнительных материалах здесь автозарегистрированные аккаунты для одноклассников достаточно дешевые по 8 рублей всего лишь на все я купил почему пользуюсь именно этим сайтом потому что для контакта я использую программу smm combine и али разработчик этой замечательной программы полностью автоматизирующий работу вконтакте но очень рекомендует покупать аккаунты именно у Джеки. Вот сколько я раз покупал здесь аккаунты, все было замечательно. Как покупаются аккаунты? но ну, здесь вообще очень просто. Вы выбираете нужные нам аккаунты, а нас интересуют автозарегистрированные аккаунты. Вот эти аккаунты. Я покупал женские с фото, там где телефон и пароль. Нажимаем просто, То, видите, здесь они стоят по 8 рублей. 50 копеек нажимаем на кнопочку купить выбираем как оплачивать я оплачивал через киви без всяких комиссий пишите сколько вам нужно указываете свой электронный адрес аккаунты придут вам и на почту и вы их сразу же скачаете после оплаты но ну, вот, например 10 до да? 85 рублей это вот именно столько я отдал перейти к оплате вам нужно перейти на свой киви кошелек и вот на этот кошелек сделать перевод 85 рублей. Обязательно в комментариях к переводу укажите вот это вот примечание, иначе ваш перевод не будет засчитан. После того, как вы из Киви перевели денежки, нажимаете «Проверить оплату», идет проверка, и если деньги получены, вы правильно написали комментарий, у вас появится такая ссылочка кликните на нее и аккаунты скачаются на ваш компьютер. Ну и как я уже говорил ранее, они еще придут к вам на почту. Но вот так вот все несложно, все достаточно просто. Сайт jec.com. Ссылка опять же на него будет размещена. Вот не мои аккаунты. Ну по понятным причинам пароли от этих аккаунтов я спрятал, оставил только их логины. Зачем вы сейчас поймете. Следующий шаг это создание профиля для Mozilla. Если на рабочем столе у вас нет ярлычка для Mozilla, вы его должны создать. Переходим на диск C вашего компьютера. Выбираем папку Program Files 86. Если у вас четырехразрядная операционная система, как у меня. И в этой папочке ищите папку, которая называется Mozilla Firefox. Открывайте эту папочку. Вот нужный вам файл. Правой кнопочкой отправить на рабочий стол ярлык. Все, на рабочем столе у нас создается вот такой вот ярлычок. Нам его необходимо исправить. Вот в свойствах этого ярлыка, опять же, правой кнопочкой выбираем свойства. Вот здесь вот в свойствах объекта, ничего не меняя, ничего не удаляя, вот сняли выделение, нажали несколько раз пробел, обязательно разделили строку запуска от той строчке, которую мы сейчас добавим, вы должны в строке объект добавить вот так вот строчку. Я вам рекомендую производить изменения прямо в самом текстовом файле, чтобы не корячиться, извините за выражение, в строке объекта. Сразу вот здесь вот в текстовом файле поменяем нашу строку и потом целиком ее ставим в строчку объект. Что нам нужно сделать? Во-первых, вот этот вот ключ «П» он говорит о том, что необходимо перейти в менеджер аккаунтов Mozilla. То есть можно вначале понасоздавать аккаунты, а потом их запускать. Но я вам предлагаю более простой способ, который будет заключаться в следующем. Мы сразу же говорим Mozilla, чтобы она запускала нам аккаунт вот с этим именем. И ради бога не забудьте вот про эти вот два ключа. Если вы эти два ключика забудете прописать, Решите, что они не нужны, у вас будет та же самая ситуация, как и при мультифоксе. То есть, гидбот работать в нескольких окошках не будет. Значит, вместо имя профиля вам необходимо будет указать название вашего профиля. Если вы внимательно смотрели первое видео, я рекомендовал именно в качестве имени профиля использовать логин от вашего аккаунта. Вот наш аккаунт. Вот мой первый аккаунт. Я сейчас возьму его вот так вот немножко отделю чтобы было понятно, с каким аккаунтом я работаю. Вот имя моего первого аккаунта. Я его беру, копирую, и вместо имя профиля удаляю все вот эти вот скобочки, оставляю только кавычки, вставляю имя в профиле. Вот таким вот образом у меня будет выглядеть моя строка. Что она будет говорить Mozilla? Запустите менеджер аккаунтов, и из этого менеджера аккаунта запустите мне, пожалуйста, профиль вот с таким вот именем. Но так как такого профиля нет, мы же его еще не создали, Mozilla просто остановится и предложит вам этот профиль создать. Но чтобы не разделять на два этапа, вначале создаю, а потом запускаю, мы будем сразу их запускать и сразу же создавать. Вот такая схема два в одном. Я именно так вам и рекомендую делать, чтобы ну, не путаться и чтобы сразу доходить всю эту цепочку до конца. Итак, Первую строчку я подправил. Буду создавать профиль для своего первого аккаунта в Одноклассниках. Я его беру, вот так вот всю выделяю, копирую. И опять же, не забудьте, что необходимо поставить несколько пробелов, вставляю ее в строку объект. Вот посмотрите, что у меня получилось. Вот то, что у меня было раньше. Строка, которая у вас будет автоматически сформирована. Потом несколько пробелов. Ключ менеджер аккаунтов P. Затем в двойных кавычках название вашего аккаунта и два очень необходимых ключа. No remote. Все, нажимаем на кнопочку «Применить». Если вы все сделали верно, никаких ужасных сообщений, типа «Объект не найден» и так далее, удаваться не будет. И нажимаю на «Ок». Ну а теперь запускаю свой измененный ярлычок. Вот смотрите, что произойдет. То есть Mozilla у меня остановится. Вот видите она у меня остановилась. Почему она остановилась? Потому что она не может среди уже имеющихся профилей найти профиль с именем 79, 29 и так далее. Поэтому я сейчас этот профиль сразу же создам. Я нажму на кнопочку создать. Вот совсем соглашусь, пойму для чего мы создаем эти профили, чтобы у нас все наши настройки были разделены для каждого профиля. Нажимаю далее. А вот здесь вот очень важный момент. В строке имя нового профиля вы удаляете универсального пользователя или основного пользователя и вставляете вот то имя которое вы взяли в вот имя вашего профиля это имя вы должны вставить в строке имя нового профиля теперь обратите внимание почему информация в каждом профиле хранится раздельно Потому что для каждого профиля Mozilla создает свой отдельный файлик вот с именем этого профиля. Вот имя этого профиля и для него создается отдельный вот такой вот файлик. Вот только поэтому Git будут прекрасно работать. Вся история для каждого профиля будет храниться в отдельном файле. Все, что осталось сделать, это нажать на кнопочку Готово. Все. У меня сразу же создался профиль. Но и так как мы же хотели запустить Нажимаю «Запустить». Все. Запускается новый профиль Mozilla. Он у меня абсолютно такой чистенький, новенький. В нем ничего нет. Закрываю все ненужные вкладки. Первое, что я делаю в новом профиле, это для удобства включаю панель закладок. Щелкаю правой кнопочкой по строке инструментов Mozilla. Выбираю панель закладок. Удаляю ненужные мне закладки. И сюда размещу одну единственную закладку на социальную сеть Одноклассники. Далее я устанавливаю в него необходимые мне плагины и макросы. Начинаю с iMacros. Устанавливаю ее со странички установки GetBot. Выполняю такие действия, которые вы уже делали при установке скрипта себе на компьютер. Нажимаю на iMacros, добавить, установить, перезапустить. iMacros установлен, появился его значок. Далее устанавливаю плагин, отключающий мне картинки. Этот плагин не совсем корректно работает в старших версиях, но я покажу, как вам проще пользоваться. Перезапустить. Опять же, плагин установлен. Пока вы не настроили профили в Одноклассниках, не отключайте картинки для удобства работы. Глюк этого плагина заключается в следующем, что при первой своей установке он... Вроде бы как бы прекрасно работает, но как только вы отключите картинки, нажмете на этот плагин на изображение картинки в правом уголочке, то Mozilla перестанет с ним нормально работать. То есть вы увидите, что он перестал поддерживаться. То есть повторно включить картинки в своей Мозиле вам придется удалить этот плагин из раздела расширений и повторно его переустановить. Вот такая вот интересная... Если вы считаете себя более квалифицированным пользователем в базе данных getbot, на которую я уже сегодня ссылался в разделе настройка и установка вы можете найти другой способ подключения картинки но с моей точки зрения он чуть чуть более сложный для неподготовленных пользователей только поэтому я о нем тут и не говорю так плагин установили и теперь нам необходимо установить анимайзер сервиса VPN доступа HideMe. О нем я рассказывал достаточно долго. Использую его только для того, чтобы с одного аккаунта входить в Одноклассники из одного IP. С одного IP. Чтобы Одноклассники не выдавали каких-то сообщений, что вы входите с подозрительного места, что ваш аккаунт взломали и будут постоянно от вас требовать каких-то подтверждений. Вот чтобы исключить эту ситуацию, я использую анимайзер, в котором я могу настроить для каждого своего аккаунта, с какого адреса я вхожу. Ну, об этом я достаточно подробно рассказывал в первом ролике. Есть, выбираю анимайзер. Вот нужный мне плагин. Им могут пользоваться все, кто имеет платный доступ к этому сервису, кто покупал VPN. Нажимаю установить, разрешаю и устанавливаю. Перезапускаю. Вот все. Все плагины, которые мне нужны для работы, я установил. Теперь необходимо настроить сам этот анимайзер. Единственное неудобство в работе этого анимайзера заключается в следующем, что вам каждый раз придется настраивать этот анимайзер перед тем, как войти с аккаунта в Одноклассники. Для этого вам придется нажимать на гаечный ключик и выбирать, с какого адреса данный аккаунт должен входить в Одноклассники. Адресов тут относительно немного как вы обратили внимание и они у меня сейчас на этом компьютере практически все использованы поэтому вот для этого только что созданного аккаунта я выберу сервер германский первый сервак и выберу случайный адрес пусть он перебирает адрес случайно и вот эти установки я сразу же записываю для своего аккаунта который я делаю я пишу германия германия сервер 1. И случайный. Потому что конкретный адрес, конкретный адрес вот этот, у меня уже задействован на этом компьютере для входа для другого аккаунта. Кто-то, конечно, может сказать, что адресов тут крайне мало, я не очень много могу аккаунтов использовать на своем компьютере. Я с вами полностью соглашусь. То есть, по большому счету, можно спокойно использовать 10. То есть, для первых пяти вы выбираете конкретный IP. А для вторых 5 вы выбираете случайно. И вот так вот 10 аккаунтов, благодаря вот этому анимайзеру, вы можете использовать. Но анимайзер с сервиса хайдми это далеко не единственное решение. В первом ролике я вам говорил, что вообще-то проще всего это купить, качественные прокси, да, и прописать их в настройки каждого аккаунта. Но кроме этого анимайзера. Посмотрите, какое количество еще анимайзеров у нас доступно. То есть, если мы зайдем в настройки, выберем расширение и в строке поиска напишем прокси. Обратите внимание, какое количество вариантов использовать плагины с прокси для мозилы. Вот я сейчас тестирую вот этот вот первый плагин, который называется Best Proxy. И когда у меня будут результаты по работе с этим плагином, я о нем расскажу. То есть это абсолютно не проблема. Кто работал с Тором, кому это удобно и приятно, опять же, в базе знаний GitBot в разделе Firefox и Tor есть отдельный вопрос, который посвящен следующему, как заходить с нескольких профилей и использовать разные IP. И вот здесь в базе знаний вы увидите инструкцию, которая позволит вам настроить Тор для нескольких профилей вашей mozilla но с моей точки зрения здесь приходится править кое что руками исправлять текстовые командные файлы для кого то это покажется более сложным только поэтому я найду какое то более простое решение и естественно о нем вам расскажу итак все сделано адрес выбран и этот адрес я даже сразу же прописал для своего аккаунта то есть вот с этого аккаунта я буду ходить с первого германского сервера и со случайным IP. Далее, что я делаю по своей схемке, я захожу, естественно, на Одноклассники. Надеюсь, теперь вы понимаете, для чего я все ссылки сохранил. Сейчас мне необходимо авторизироваться на Одноклассниках аккаунтом, профиль для которого я сделал, ввожу его, логин, сейчас введу его пароль, нажимаю войти, сохраняю. Ну и вот. Посмотрите, пожалуйста, на то сообщение, с которым вы будете постоянно сталкиваться, если будете входить одним аккаунтом с разных IP. То есть, по мнению одногласников, это подозрительно, это неестественно. Вам будут предлагать либо пароли менять, либо подтверждать через смс на телефон. То есть, вы каким-то образом должны сказать, что вы не злоумышленник. Но я сейчас просто нажму «Оставить старый пароль» и все. Ну, надеюсь, теперь вы понимаете, для какой цели я для каждого аккаунта прописываю, с каких адресов он заходит. Следующий шаг, который я делаю, который вам также рекомендую сделать, эти аккаунты, они чистые, да, в них есть картинки, фотографии, но больше ничего нет, поэтому... Необходимо хотя бы немножко их заполнить, то есть раскидать хотя бы несколько заметок и вступить хотя бы в одну или там две группы, то есть чтобы проявить какую-то хотя бы начальную активность. Вот откуда брать заметки? Ну, мне проще, я вхожу в Viber, вот тут много всего интересного, красивого, я занимаюсь, продвигаю продукты по здоровью, поэтому здесь для меня просто море разливанное, то есть я вот сейчас нахожусь теме кажется 40 килограмм в чате 40 килограмм или а нет лучший фитнес вот и здесь много и картинок красивых и полезных советов ну вот сейчас возьму сделаю вот такую копию этой картинки и вот возьму вот эту вот диету скопирую ее и сделаю вот таким вот постом ну, вот я уже оформлял профили Значит, как я уже говорил в первом видео Делайте все возможное, чтобы ваши фотографии, ваши посты были абсолютно разными. То есть, чтобы у вас в одних и тех же профилях не было одинаковых постов, фотографий. Ну и вступлю в какую-нибудь группу. Ну вот в эту. Все. Профиль готов. Теперь включаю панельку iMacros, выбираю GetBot, запускаю GetBot, ввожу и сохраняю данные по своему GetBot, нажимаю сохранить. Запускаю сам GetCrusher, именно так называется скрипт. Выбираю стратегию, а для новых профилей я создаю такие очень лояльные стратегии с минимальным обходом клиентов, с очень безобидными действиями, это оценки и ничего не делания, и возможно один раз добавить какого-то человека в друзья. Создаются новые компании очень просто. Нажимаете на создать компанию и прописываете какой-то вам сценарий. Чем длиннее сценарий, тем лучше. Выбираю пользователя онлайн и нажимаю на кнопочку play. Все, скрипт начинает работать. Что мне нужно сделать в окончании, это вот мой ярлычок, который я сделал. Назвать по названию моего аккаунта. А вот здесь я зашел к Элизабе... Изабеллой Матвеевой ни больше, ни меньше. Я возьму, сохраню, во-первых, имя этого аккаунта и ярлык назову, что это ИЗАБЕЛА Матвеева, которая входит из Германии с первого сервера. Вот именно такое название я использую в качестве названия для своего ярлычка. Вот так вот. Пусть длинно, но зато понятно. Все, нажму продолжить и продолжить работу дальше. Значит, для того, чтобы начать оформлять следующий аккаунт, я поступаю аналогичным образом. Вот выделяю этот аккаунт, для того чтобы было понятно, с кем я работаю. Перехожу на рабочий стол, делаю копию, то есть копирую этот ярлык и вставляю его на рабочий стол. прям здесь же. Появляется такой же ярлык, но со словом копия. Выделяю название своего будущего профиля, копирую его, вызываю свойства ярлычка, свойства. И смотрите, что мне нужно сделать. Просто взять, это уже можно сделать в строке объект, удалить имя старого профиля и вставить имя вашего нового создаваемого профиля. Вот. Нажимаю применить, нажимаю ОК. И запускаю вот этот вот уже новый профиль. Происходит все то же самое. Mozilla останавливается, потому что профиля вот с таким вот именем еще нет. Я нажимаю создать, нажимаю далее, удаляю, просто вставляю имя своего профиля, оно мне хранится в буфере. Нажимаю готово и нажимаю запуск. Все, Запускается еще, еще один профиль. Вот, первый профиль у меня спокойненько тут продолжает работать. Вот. И я делаю то же самое, закрываю все закладочки, включаю панель закладок, удаляю все ненужное, устанавливаю плагины, которые мне нужны для работы. Я сейчас нажму на паузу, установлю все эти плагины и запущу еще один, просто чтобы не тратить ваше время. Итак, я установил все плагины, установил iMacros, установил Animizer, теперь уже этим профилем. А здесь у меня конкретно <coughs>, Любовь Мельникова. Я уже буду входить из Германии, но уже со второго сервера, со случайным. Все эти данные я уже занес в свой файлик с данными по аккаунту. Я установил плагин, который отключает мне картинки. Сделал закладочку для сайта Одноклассников, для удобства работы. То есть все, что я вам показывал, все я уже сделал. В этом профиле, к сожалению, даже нет фотографий, поэтому я сейчас его оформлю и сделаю одну заметку. В этом профиле я решил ограничиться только одной фотографией и войду только в одну группу. Все, включаю GetBot, запускаю его, вспоминаю пароли, выбираю стратегию и запускаю скрипт на этом профиле. Вот сейчас у меня работают уже два запущенных скрипта. Ну и опять же заканчиваю я тем, что переименовываю свой ярлык. Теперь его называю опять же по имени аккаунта Любовь Мельникова и указываю, откуда этот аккаунт у меня будет заходить. И так далее. Значит, у себя на компьютере я создал папочку. Вот видите, здесь у меня лежат созданные на этом компьютере аккаунты. Я их просто потом перетаскиваю. Так. При повторном запуске, ну например, я хочу сейчас запустить профиль, который я создавал вчера. Давайте какой-нибудь профиль из Нью-Йорка. Вот Инна Петрова, она входит из Нью-Йорка. То есть, когда профиль уже создан и настроен, менеджер профилей не появляется. То есть, выполняете просто двукратный щелчок, открывается Mozilla уже в этом профиле. Все, что вам нужно сделать, это правильно выставить адрес, с которого нужно входить. Нью-Йорк 47. Вхожу в настройки своего анимайзера, выбираю. Нью-Йорк, адрес 47, IP-адрес вот такой. Нажимаю ОК, все, нажимаю на Одноклассники и попадаю уже профилем Инны Петрова. Включаю GetBot, запускаю его. Все пароли уже запомнены, просто войти, запустить крашер, выбрать какую-то стратегию. Опять же, вам предлагают выбрать последнюю стратегию, которую вы использовали я выберу например вот эту третью стратегию и нажму play пошел процесс и вот сейчас у меня уже работают три, три mozilla рекомендация по оформлению профилей я бы вам дал сейчас следующую изначально когда вы только купили профиль не сразу затачивать его под какую-то коммерцию, не размещайте свои ссылки реферальные и так далее, пусть он у вас недельку хотя бы или там две погоняется в таком вот в режиме тестовом, чтобы вы хотя бы немножко обросли друзьями, чтобы одноклассники к вам привыкли и так далее, то есть сразу переключаться на деньги не всегда правильно, то есть вначале нужно что-то получить, а потом уже монетизировать, но это Моя рекомендация. Когда вы отстроите свои профили, заполните их какой-то уже полезной, нужной вам информации, тогда можете с чистой совестью отключать эти картинки, чтобы все повеселее работало. И, и просто накручивать трафик на свои партнерские ссылки. Итак, друзья, на этом у меня все. Вот так вот со второго захода я дописал эту инструкцию. Надеюсь, она будет вам очень полезно и вы будете ей пользоваться. Вот в таком вот режиме, когда с одного оплаченного аккаунта GitBot можно запускать несколько сессий, а я еще больше вам скажу, если у вас несколько компьютеров, которые работают с разных IP, вы можете на каждом компьютере вот также вот зарядить хотя бы по десятку запущенных профилей и спокойненько работать. Вот я для участников нашей тестовой группы в качестве бонуса да покупал каждому кто хотел конечно месячную лицензию вот еще три человека захотели ребят я вам ее куплю и отдам в качестве бонуса как участнику тестовой группы но вообще то можно было бы сделать даже проще то есть купить одну лицензию на всех и всей нашей толпой можно было ходить по одной лицензии но вот такие вот добрые ребята работают в сервисе getbot конечно чересчур добрые но скорее всего в новом году эта лавочка прикроется, поэтому не тратьте время и начинайте использовать, пока такая возможность. На этом всем большое спасибо. Будут какие-то вопросы. Приходите на вебинары обратной связи. Они у нас проходят каждый четверг с сайта Игорь 36 с его вебинарной странички в живую в живом эфире. Отвечаю на все ваши вопросы. Большое спасибо, всем удачи, до свидания.